Блять. Нет. Пидора ответ. Шлюхи аргумент. Пидорас не нужен, аргумент не нужен, э, босс обнаружен нахуй. Пидор засекречен, то я нам не вечен. Майнал вечен, пидор засекречен.